Всем привет, с вами Данил Ерценко, сегодня у нас паладин, нашел я уже напарника себе, Рома Ступацкий, вот он, с ним буду проходить паладина, взял только что я два рубина, блять, у меня боев нету, ну так купи. Я уже пишу просто купи, пожалуйста, и все. Все, купил он, Зови. Ну и сегодня, возможно, пройду супербосса. Хотя... Хотя не факт, что пройдем сейчас. И... Еще пройдем. Супербосса. Ну, в принципе, тут паладин легкий босс. Его просто надо пить И все. И разрушать эти гробы, которые появляются. А мой напарник будет его, короче, пиздить. Кувалды там всякой атомка ставит. Босс легкий, ребята. Босс один из самых легких. идет так. Мне, получается, нужно тоже что-то замутить. Тут, в принципе, особо, не, особо нечего мутить такого, ребята. Можно, в принципе, пойти, например. И затравить его. Но смысл тоже от этого не вижу никакого. Так. Минус 200 вкус. Рома будет. Ну, покой. Просто сейчас пью, судьи его. Хоть какой-то урон, ребята, хоть какой-то урон будет. Потому что мне особо делать нечего тут. Я буду рушить гробики эти тогда, а он будет атаковать паладина. В принципе, пройдем так быстро его. Хотя тут, смотрите, сейчас ему минус сколько там хп будет. А, уже была... был меч тут точнее... Я разрушу, если что. Он там появился, я, в принципе, успею дойти туда. Так. В принципе, за пару ходов тут вполне пройти его реально. 3-4 хода, и он труп уже получается. Смотрите, сейчас он бьет с кувалды, допустим, его остается у него очень мало хп. Хотя он еще может пойти и заюзать. Если он ее то его смерть откладывается на два хода где-то. Идем быстренько разрушать. Гробик этот, если его не разрушить, то вы зна... сами знаете, что будет. То он отрегенит полностью все хп. Ну это от тех, кто не знает. Ну кто не знает, ребята, кто не знает, скажите мне. Все знают, блядь, что за бред я несу. Все знают, что это хуйня регенит паладину хп. Ну это бред вообще. Сейчас он сожрет, ребят. Я просто утром чую, просто со заюзы со сейчас, это пидорас ебаный. А нет, не заюзал. Ну, в принципе, хорошо. Просто ломаем мечи. Не мечи, а эти... Что ветки его. Или как они называются. Если же Паладину убить, когда эта хуйня будет стоять, то он воскреснет, по-моему, да? Или это на супербоссах только действует. Я не знаю. А, он просто максимальный урон и все. Ну, в принципе, тут все очень-очень легко. Сейчас я просто бью опять эту хуйню. Так. Кстати, Супербосс сегодня у нас, Шаман Вуду, по-моему, который я проходил недавно сам, и кто-то еще там, кто еще я не помню, по-моему, Минер или Фермер какой-нибудь там. Все разрушил. Эту поеботу. Так, теперь становимся вот сюда, и смотрим, как эта шлюха сейчас заюзает. Теперь, да, заюзаешь ведь, да? Я уверен в этом. Нет, не заюзал. Охуенно. Го Авиа. Си. Ми. Ми. Только, блядь, вот эта хуйня там появилась. Как я разрушу, не разрушу, я не знаю. Ну, по идее, должен разрушить. Потому что... У нас же есть садляшка там какая-нибудь там. По идее, Можно. Сейчас он его, скорее всего, добьет. Но ну, и не факт еще. Не, у него дохуя брони, ребята, не добьет. Ну тут трудно. Дохуя брони. Как мне туда добраться? К нему. Хотя, в принципе, если так-то судить, то... Я не знаю. Ладно, просто сейчас разрушу тогда и все. Я бы сейчас мог там добить его на ложку, но мне кажется, что он воскреснет после этой хуйни. Надеюсь, не промажу. Все отлично. Так, ну и все, в принципе. Так, go разруш, короче, разруш. Роб только. Потому что я не уверен, ребята. Давно проходил как паладина, что это вообще просто... Если гроб не разрушит, то он, по идее, воскреснет, да? Я не, не помню просто, ребята. Честно, не помню. по воскреснет. Когда его добиваюсь на этот ход, короче, гроб воскрешает. Ну все прошли, короче. С первого раза тут уже, блядь... Очень легкий босс такой. Проходится просто элементарно, ребятки. Теперь идем на супербосса. Дали мне две святые гранатки, рубинчик один, две овцы, пять сверляшек, прицел оптический. И самое-самое главное, шлем паладина. Который очень-очень нубский. Так. Самое... Самое пекло, да ведь? Да, самое пекло. Смотрите, Чёрбокейтон доступен. А, стой. Ну, Армагеддон, думаю, пройти очень трудно будет. Или Армагеддон, или... Арму. Может, может... Арму. Там опять же паладин этот ебаный. Подождите, сейчас у меня пролагает тут. Гоу. Блять, у меня лагает что-то. Сейчас обновим страничку, нихуя. Паладин тоже не... Это нелегкий. Не... Не... Не Ой, в смысле, этот... сам этот босс. Не пройдем, так не пройдем, короче. Или про Ну, короче, зови любого, любого. Да. Кого хочешь. Тут выбирать особо нет смысла, потому что они оба примерно одинаковые. Этот блядь, будет травить нас блядь, всех. Этот, сука, охранник кидать, уронить. Ну, в принципе, смотрите, паладин. Мы, допустим, его убьем, да, сержанта мы уже не убьем, наверное. Тут то же самое. Что мы сама, сама на воду убьем, мы этих не убьем, блядь. Зря ты вызвал, чувак, зря. Не пройдем, отвечаю. Не пройдем, я вот чувствую, просто не пройдем. Трудно пройти будет. Непростой такой босс. Хоть у меня, в принципе, уже получше, но все равно. Травить, да. Ну, в принципе, блоков у меня нету. Блоки надо экономить, ребятки. Эти младшие демона... демоны, они, короче, везде перемещаются по карте. Шаман воды их регенит постоянно. Этот пидорас. Ну, в принципе, есть шанс, конечно. Так, ну, в принципе, тоже тут можно травить их спокойно. У меня еще же есть арбалет. У меня один арбалет остался. Если я его истрачу, сейчас и не пройдем, то... Вообще печалька будет, ребята. Поэтому сейчас я его истрачу, скорее всего, да. Давайте будем травить вот этого пидораса. И этого пидораса. Выбора особо нету, просто другого. Потому что надо травить, ребята, надо травить. И, в принципе, тогда и шансы у нас будут. убьем, Он ещё, сука, регенит всех. У меня кувалд есть. Кувалд я потрачу сейчас, наверное, скорее всего. О, молодец. Зауронил. Так. Убьем воду, потом убьем носителей этих всяких хуителей. Потом убьем тогда уже младших демонов. И так будет, я думаю, самый оптимальный вариант. Не трать барики, барики атакером лучше всего тратить, я думаю. Не надо так делать, не надо, чувак. А, он хочет двоих с кувалду ударить. все я понял тебя, чувак. Понял тебя, братан. Может не получится еще. Получится, не получится. О, получилось. Молодец. Неплохо. Неплохой ход. Очень даже неплохой. Я тоже бью скувалды. Так. Эти травятся пидорасы все. Поэтому бьем с кувалда. И все, в принципе. Ну, думаю, пройдем, да. Пройти кто тут можно. Так, надеюсь, тут я. Блять, мне очень стрёмно с кувалды бит, ребята. Очень стрёмно бить с кувалды. Я не знаю, что и делать тут. Давайте тогда этого ударим с кувалды. Потому что я могу сейчас не ударить его с кувалды. Проебать кувалду могу еще, брать этого забрать с собой. Зеленого. Поэтому там уже у меня нету больше арбалета. Вот в чем хуво все, то, что у меня нет арбалета, ребята, больше. Последний был. Зато есть кувалды, еще 4 штуки аж, поэтому можно спокойно тратить ее. Давай, можешь ударить с кувалды. Надо Вуду убить, ребята. Надо убить Вуду быстрее, потому что эта сука их регенит всех. Так, все заебись. В принципе, шансы есть тут, как бы даже. Я бы сказал, большие шансы есть на победу, потому что еще мне ковальчук ударить получается. Сейчас скоро блок кидать нужно будет. Я думаю, носитель. Ребята, я буду тратиться, потому что мне не нужны эти штучные оружия в арсенале. Он сам попробует. Говорит, ну нет, я хочу потратиться, ребята, я хочу потратиться. Или все таки не стоит. Ладно, пофигу, ребята. Вообще пофигу. Все равно буду покупать все эти оружия, ребята. Зачем они в нужны? Не понимаю. Ну, ну, знай, как они персональ, да, некоторые оружие, но... Трави снова сейчас всех. Или гоу-блок, или трави. Сейчас, если ты блок не дашь, то они, блядь, могут регениться все. Теперь нужно вуду бить. Нужно вуду бить как-то. Я думаю, как его убить сейчас? У меня нет нихуяшеньки, блять. Нихуяшеньки нету. Ладно, хер бы с ним, короче. Беру, ставлю две минки, все. Беру и на ложку, все. Я буду бить младших демонов, ребята, скорее всего. Да. Во, все, заебись. На себя урон взял, небольшой хоть. У меня хоть ходов не так много осталось. Бля, это сука их регенит. Пиздец, не пройдем, не пройдем нихуя. Гугас. Вот ну, а чё. Реально, газ, думаю, все. Травить нужно еще, блядь, желательно. Блядь, ну я не знаю, что тут, смотрите. Давид пригласил вас в план ну. Ну Бля, ну я не знаю, пацаны, идти к нему или нет. Я не знаю смысл идти к нему, потому что. Я хочу тапорский клан, я уже говорил это. Надо посмотреть там, короче. Приглашение, может меня там позвали уже куда-нибудь Но я думаю вряд ли меня позвольте, клан-то Потому что, блять Всем же плохо на меня Так Сейчас Что сейчас Я бью Младшему дем демона с кувалдой еще раз Три кувалды и в все Ну в принципе ладно, пофигу На нахуй, 185 хп снял. Теперь гоу травить, теперь. Надо всех травить, ребята. Блять, зауронил пидорас, сука, не пройти, можно, не пройти, кстати. Носорогам тоже можно, кстати, уронить, нормально, так прилично. Прыжками носорога. Если что... Агу, а юзать можешь? Можно, в принципе, I would, I would, I would, да использовать. Так, сейчас надо носителя, не носителя. Да, правильно. Вот, их двоих нужно убить. Я сейчас тоже союзую. мне не жалко, в принципе. И огнемет использую. И давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай! Может убью? Красава, блядь, я красава, нахуй. Зажарил, нахуй, эту суку. Вс, теперь, блядь, никакого регена, сука, чтоб не было, блядь. Ну, кроме этих сопер, блядь. Сопли надо, блядь. За этим надо следить реально, блядь, пацаны. Вот эту соплю надо... Постоянно травить нужно, и все. Если не травишь соплю эту, блядь, то все. Так, кто сейчас будет? У кого сопля будет? У этого. Значит, можно этих бить. Ну, этих тоже можно, там, прыжками... А, он хочет ракеты синенькие. Но синенькие тоже неплохо сработают. Хотя тут эта хуйня помешает. А он блок кидает. Ну зачем блок? Надо был синенький, реально. Что сейчас мне делать? У меня еще огнемет есть, в принципе. Этот, блять, будет. Да, давайте огнемет используем. Последний. Плохо, вообще, ребята, я тут пройду уже, наверное, про... Это босс этого... пройдем, точнее, вместе пройдем. Давай-давай-давай, пожалуйста, добейся. Ну, не добился нихуя, блядь. Сейчас надо добить этого носителя, блядь. Добьем его, в принципе, и все будет заебись. Тогда останется... Добить демонов младших. Ну, в принципе, не, ток... не так трудно, ребят, проходить эту комбинацию. Хотя, если мы сейчас пропустим этот... Сейчас главное убить этого, сейчас пидораса, Да? носителя этого просто он... тихо тихо что-то будет сделать красавчик давай сам себя заронь отлично просто так кто сейчас будет под добей да короче кого-нибудь там 15 15 и 120 надо убить короче и все. чтобы Чтоб было проще, я так думаю. Ну или газ тому можно. Верхнему. Что ты делаешь, чувак? Можно верхнему газ, можно убить этого, можно набить того. А, вот он что хочет. Ну, в принципе, тоже неплохо. Этого добил. Ну, ты мог... В принципе, он сам сейчас должен здоровиться и так, как бы. Я его сейчас нахуй добью. Пошел он в пизду. Кто сейчас? Ну, блок стоит, я думаю, добью точно. Сейчас его нахуй, блять, зауроню эту суку. Давай, давай, давай. Вс, отлично. Остался один носитель этот с ебаный. Главное сейчас.. Раз, как сильно зауронил, сука Два раза попал уж Уже Фу, кто сейчас будет затравлен, интересно Вот, младший демон Нужно его, значит, бить Потому что блок может пропасть в любую секунду, ребята Блок пропадает Не забываем об этом, потому что О, нормально прыжки помогут тебе ну и голос друзья сулики на там какие-нибудь там О, овца заебись тихо взрывай ее, блять ну ты, ты что ты сделал блять чувак он землю взял рушил просто и все. сейчас по идее Я не знаю сейчас, есть ли смысл какой-то. Я лучше похуй овцу пущу, блядь, мне похуй. Поебать, Отцу буду пускать. Хочу пройти, ребята, все. Сейчас этот носитель надо сбходил, блядь, потому что надо синенькими его уронить быстрей. Давай, давай, затрахай его чуть. Ну, блять, ну так син жри. юзы пожалуйста, чувак. Юзы поле кидай. Там не знаю, что угодно делай, чтобы прошли, блядь. Синими... ми. Блять, этот ходит, сука. Я не знаю, просто сейчас я похожу, например, да? Он, точнее, он походит. Я не знаю, он может быть... После того, как... Будет... Его ход, тогда он уже, блядь, будет регенит. Просто не уверен в этом. Что, газ? Чувак, зря. Зря! Очень зря. Потому что... вы сами поняли, почему. Ладно, берем беру еще одну овцу, похуй. 2b пригодилось бы. Да, в принципе, да. 2 шка прикольно сработает сработает тут. Думаю, пройдем, ребята. Надеюсь, пройдем, по крайней мере, я так думаю. Если не убьют носорога этого, блять пройдем если убьют на то уже шансов меньше о отлично пиздец комбинация конечно с вами арсеналом так таким добивай нахуй эту суку добивай нахуй чтобы он блять не, не, не сидел больше никогда я бы сам добил я бы сам добил сейчас реально потому что по моему блять ты можешь сюрикен использовать что ты блять тупишь может сюрикен на этого блять на того, на другого, блядь, и вс. Нахуй ты, блядь, газ тратишь последний, скажи мне, честно. Зачем ты газ тратишь? У тебя дохуя оружие таких снайперка, блядь, калашников нахуй. Газ последний тратить. глагаз нахуй, скажите. Я не понимаю, как. Ой, пизду. Сейчас еще этот пидорас будет там. Блицанная. добиваем эту шлюху блять уже быстрее маз демон сука трудные он... сука трудный комбинация трудные блять скажу вам честно все добивает да конечно все проебали блять скорее всего если приебм то проебам я не буду ничего говорить Как ты пройдешь, скажи мне. На этого хода как минимум 4 хода. Если ты синенький ракеты сразу ударил в этого дебила, блядь, я не бил, короче, какую-то хуйню делал. Ты, мы прошли бы реально, чувак. Потому что, когда ты ходишь, что у меня еще один ход появляется, чтобы добить этого, короче, соплю эту страну. Так, все, блядь. Газ ты потратил, блядь. Как мы добьем его теперь? Без газа-то. Нихуя не пройдем без газа. Снайперка не мог ударить спокойно, блядь. Сюрикены там у тебя были, блядь. В чем ошибка, блядь? Того, того же уронить сюрикенами и Добить этого, блядь. И все. Ну, блядь, ну. Не понимаете нихуя, что делать нужно. Вот в чем ошибка всего лишь была. Сюрикены в одного и во второго. Блядь, надо было святой кидать сейчас, блядь. Святой бы... Ай, пизду, блядь, сейчас опять... Почему один и тот же ходит, блядь, сука, вечно, с подсоплёй? Конечно, именно, блядь, напарника моего. Один не затащу, никак, Все, никак не пройти, блядь, пизду, блядь, Пошёл нахуй, сука. Блядь, это, блядь, из-за ромы, блядь. Какой-то блядь делает, вечно, какой-то газ кидает, зачем газ снайперка, блядь, газ, ты сейчас сработал хорошо, сука. на видосе Он хочет еще, блять. Он хочет еще. Уже и так получится, снимаю. Он хочет еще. Теперь у меня нет арсенала, ребята. У меня две кувалды остались. Смотрите, у меня нет окнеметов, нет до кувалды, и нет овец. Потратился. Поэтому все, ребята, я не хочу, пока что, проходить супербоссов этих. Сейчас накоплю, накоплю арсенал нормальный. Будет у меня арсенал нормальный, там, кувалды всякие получу, там, побольше все получу, тогда будем проходить супербоссов. Все, пока что. Я попытался, ребята. Я скажу вам честно. Мы, мы реально просто прошли бы этого босса, прошли бы, отвечаю. Просто у Рома газ потратился, чем-то взял. Три, газа. Мог кинуть, короче, газ этот тому носителю, короче, и всё. Он добил бы его... Они еще не юзали. Если бы они юзали, блядь, то мы точно не прошли бы. Они еще не юзали. Такой шанс был. Сейчас они будут юзать. Если мы еще раз э, будем пытаться проходить, они будут юз, юз, По-любому, юз, юзать будет, ребята. По-любому. Отвечаю, ребята. Они будут юзать и все. Пока что будет, больше не буду проходить этих боссов, ебучих. После бы они нахуй все. Следующий босс у нас получается кто? Иллюзионист. На него нужно кувалды.